Уважаемый господин президент Чеченской Республики, уважаемые депутаты парламента Чеченской Республики, дорогие друзья, сегодня очень важный и знаменательный день в жизни Чеченской Республики и всей страны. Мы шли к этому дню сложным, извилистым и тяжелым днем. Я позволю себе вспомнить начало 90-х годов, когда подавляющее большинство граждан России сглядывали свои надежды на лучшую жизнь с завоеванной свободой и демократии. И это действительно необходимое условие для развития любой страны и любого народа. Вместе с ней мы с вами хорошо знаем и помним, что страна столкнулась со сложными проблемами проблемами в сфере экономики и, по сути, с развалом социальной системы. Во всяком случае, с развалом старой социальной системы, на смену которой ничего не пришло. Все это не могло укреплять, а наоборот разрушало государственные институты. Все это порождало и такие проблемы, как проблемы с и, кстати говоря, не только на Северном Кавказе, и не только в Чечне, но и во многих других регионах нашей большой страны. Поэтому ничего уникального в Чечне не происходило. Но здесь все эти студенты приобрели особо сложные, тяжелые, драматические события. И понятно, что в истории чеченский народ очень много стран. Особенно за десятилетия Советского области. Несмотря на то, что войны Советской армии Чеченского происхождения, Чеченской населенности героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны, защищая общенациональные интересы, их имена навечно и вне... память нашей страны, как имена защитников нашего Единого Отечества. Несмотря на все это, в вагонах для скота миллионы жителей Чечни были депортированы в Сибирь и в казахстанские стили. Мы знаем, какая это огромная трагедия. И, конечно, здесь, как ни в каком другом месте, легче всего было воспользоваться этими проблемами прошлого. Я хочу вам сказать, забегая вперед, что, зная о прошлом, Помни о нем и не допуская ничего подобного в будущем ни здесь, в Течне, ни в какой-либо другой территории Российской Федерации, мы все-таки должны с вами думать о будущем. А если мы задумаемся о будущем, то мы должны понять, осознать и признать, что исходя из тех процессов, которые в мире происходят везде. Везде происходят сегодня одни и те же процессы, вызванные объективными обстоятельствами. Идет процесс интеграции и объединения усилий. И грех нам вами, не воспользоваться тем положительным опытом, который достался нам в прошлом. Не только отрицательными знаниями, но и положительным опытом, который достались нам из Для того, чтобы посмотреть, Будущее. Сделать этот шаг в будущее. Те люди, которые проявили себя, считаю наихудшим образом, воспользовались этими проблемами, прошлом, присвоили себе право говорить о том, что это не всего, чем но практика жизни показала что они поставили свои личные амбиции, личные политические амбиции, свои материальные интересы, выше интересов чеченского народа. Ничем иным невозможно объяснить нападение банк террористов в 1929 году на братскую республику Христа. Ну какая независимость, в связи с О чем можно говорить? Просто чеченским народом в очередной раз в его истории попытались манипулировать и воспользоваться. И я знаю, что вот все это, а также другие негативные события, которые произошли в Чечне в середине 90-х годов, и вы тоже знаете, это как раз полный окончательный развал экономики и социальной сферы, закрытие больниц, школ, дошкольных учреждений Отсутствие заработных плат, пенсий, различного рода пособий — это, наконец, оккупация, фактическая оккупация вооруженными банкформированиями и, во... и наемниками из за рубежа чеченской территории и постановка под контроль всех и всяких политических структур. Вот что получила Чечня деятельность деятельности деструктивно-тренинг. В начале и 90 но и это еще не все и может быть даже не самое главное самым страшным было то, что те люди, которые пришли сюда с оружием принесли сюда и извращенное толкование Корана абсолютно неприсущие традиция народов северного Кавказа России они не только извратили Коран в своих толкованиях они дискредитировали свою деятельность. Во всем случае пытались это сделать, потому что дискредитировать такую мировую и основанную на гуманистических идеалах религию, как мусульманская религия, дискредитировать ее невозможно. И именно все это все в совокупности позволило тем людям, которые осознали эти проблемы и эти негативные тенденции, осознали, что это путь, который ведет в тупик, в никуда для своего собственного народа. И на основе этого осознания приняли мужественное решение. Единственное возможное решение. Быть свободными, независимыми и процветать можно только вместе со свободной и процветающей Россией. Я прекрасно помню и уже публично и говорил в своих разговорах с Ахмадом Хаджикадером. Я пытался отговорить его от того, чтобы он возглавил республику. Говорю ему, знаешь, что давай подождем. Еще очень много проблем. Проблем безопасности, проблем нарушения законности, проблем восстановления экономики, социальной сферы. И все это будет на твоих плечах, на твоей ответственности, даже если ты не будешь в состоянии что-либо сделать самостоятельно. И я очень хорошо помню его ответ. Смысл которого заключался в том, что... Я верю в Казахстан. Наступят времена, когда Чечня будет процветать, народ будет жить в достатке и безопасности. Но тогда найдутся много людей, которые захотят в этих условиях возглавить Чечню. А сегодня нужны такие, как я, которым ничего лично не нужно, которые готовы отдать все, если понадобится, и жизнь для своего народа. И теперь мои слова к вам, тем, кто находится в этом зале. Слава благодарности, потому что я знаю, что и сегодня еще очень много нерешенных проблем. И сегодня, для того, чтобы прийти в этот зал, возглавить район, возглавить республику, возглавить парламент, либо стать его членом, вести активную, наступательную работу в интересах своего народа, нужно большое личное мужество и желание добиться позитивного, положительного результата. Уверяю вас, что мы с вами на правильном пути. Я вспоминал о малоприятных вещах, связанных с международным терроризмом. Хочу обратить ваше внимание еще на одно обстоятельство, на которое я и сам не сразу обратил внимание. И казалось бы, оно лежит на поверхности. И я сейчас хотел об этом сказать. Хотел об этом сказать вам. Знаете, те, кто на той стороне пытается защищать эти ложные идеалы, он либо не знает, либо забыл, либо просто те простые люди, которых используют в качестве кушечного мяса, которые за 10 долларов фугас могут поставить, либо пострелять из автоматического оружия, они просто не знают о том, что Россия всегда была самым верным, надежным и последовательным защитником, защитником интересов исламского мира. Россия всегда, была самым лучшим. Россия всегда была самым лучшим и надежным партнером и союзником. Разрушая Россию, эти люди разрушают одну из основных опор исламского мира в борьбе за их права на международной арене, в борьбе за их легитимные права. Но те, кто организует такую деятельность. Все делают это наверняка сознательно. С пониманием того, каких целях хотят добиться. Кстати говоря, лидеры основных исламских государств, то, что я сейчас сказал, прекрасно понимают. Именно поэтому Их представители были и на всенародном голосовании по конституции Чеченской Республики. Были на выборах президента. Были сейчас на выборах парламента Чеченской Республики. И организация Исламской конференции, и Лига Арабских Государств другие наши коллеги и друзья. И, как вы знаете, почти практически единогласно, не почти, а единогласно, было принято решение странами-членами Организации Исламской Конференции о том, что Россия начнет работать в этой организации в качестве наблюдателя, на постоянной основе. И мы будем дальше продолжать свою деятельность в рамках этой организации. Совсем недавно делегация э, российских мусульман была в Мекке и обсуждала там проблемы развития мусульманского мира вместе со своими братьями. Повторяю, Россия дальше будет проводить вот такую политику. Вместе с тем хочу обратить ваше внимание на то, что люди, которые облечены доверием народа, на их плечах лежит огромная ответственность. У нас с вами огромные проблемы и много нерешенных задач. Первая из них заключается в том, что мы должны убедить тех, кто еще не сложил оружие, а такие еще есть, в том, что они преследуют ложные, вредные для своей республики и для своего народа цели. Второе. Нужно сделать все для того, чтобы укрепить правоохранительные органы республики. Суды, прокуратуру, Министерство внутренних дел, адвокатуру. Это невозможно сделать без выстраивания современных отношений между ветвями власти, между представительным органом власти, который вы здесь представляете, между исполнительными, имею в виду руководителей районов, между правительством и президентом. Это сложная задача. Она и в России в целом сложна. В России в целом не было длительного опыта исторического развитие демократических институтов. Мы многое делаем для себя впервые. Мы должны действовать, исходя из общих мировых тенденций. Мы не просто должны, мы, нам так нужно для самих ассообий. Но это сложный процесс. И я хочу вам здесь сказать успех. Это требует профессионализма, ответственности. Это требует договороспособности, умения идти на компромисс. Наверное, это не всегда сложно, не всегда легко для всех, а для людей из Кавказа идти на компромиссы вообще, наверное, всегда сложновато. Но таковы правила демократического общества, эффективность которого гораздо выше, во всяком случае, сегодня, чем любого другого, чем другой, любой организации общества. Мы должны с вами решить и другую задачу на основе выстраивания тех структур, которые, о которых я сказал выше, Мы должны добиться улучшения качества деятельности государственных органов и правоохранительной системы. Напроческу исключить нарушения закона. Особенно таких тяжелых, как похищение людей. Те, кто занимаются противоправной деятельностью. От кого бы она ни исходила. От местных органов, от федеральных органов должны быть найдены и наказаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Так же, как должны быть найдены и наказаны те, кто не понимает доброго отношения и доброго, нормального языка, и кто не желает складывать оружие и борется со своим собственным оружием. Но это еще не весь комплекс задач, которые стоят перед нами. Самые сложные это экономические и социальные проблемы. В конечном итоге, все, что делается теми людьми, которые облечены доверием народу, делается как раз для этих людей, для этого народа, для тех, кто избрал вас на эти высокие должности посты. Это сложная задача. Очень сложная, потому что ущерб за, за последние 10 лет был катастрофический. Вы сами это знаете. Нужно восстановить традиционные на, сферы деятельности, это и сельское хозяйство, это и э, нефтегазодобыча и переработка, это строительный сектор, но нужно и думать о современных э, сферах деятельности, современных производствах, и я думаю, что здесь значение и роль федерального центра заключается в том, чтобы не мешать, поддерживать и помогать, но есть Отдельные области, их немало, которые без поддержки федеральных центров, конечно, не решим. Это ни одна, ни две, ни три задачи, их больше. Но я назову хотя бы одну. Это восстановление города Берон. И мы подошли сейчас к тому моменту, к той черте, когда мы можем реально можем приступить к работе по восстановлению страницы Чеченской республики. Над одним из критериев оценки деятельности и президента, и правительства, и полномочного представителя президента Российской Федерации в Южно-Федеральном округе будет работа по осуществлению этой задачи. Все проблемы и все вопросы, которые должны решать вы и мы с вами вместе, это очень... Это вопросы с большим знаком плюс. Это созидательные вопросы. Это созидательные проблемы. А когда человек работает над проблемами подобного рода, когда он созидает, когда он приносит пользу своему обществу, своему народу и своим гражданам, он обязательно добьется успеха, какими бы сложными ни были задачи, за решение которых он взялся. Я желаю вам успеха. Спасибо.